Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Экологические неприятности продолжают сыпаться на ГМК на Норильский никель, как из рога изобилия. Второй раз за последние два месяца компания допускает розлив нефтепродуктов на своих предприятиях. 12 июня при разгимметизации трубопровода на Норильск Трансгаза в Таймырском округе Красноярского края произошла утечка авиатоплива. Как сообщила пресс-служба компании, инцидент продолжался 15 минут, а объем розлива составил 44,5 тонны. Авиатопливо попало в два водоема. Ну а зачем буржуи решать проблему, если можно сделать вид, что на ее решение уже брошены все силы, а вось повезет и в ближайшее время ничего снова не случится. На недостроенном доме в Перми появился плакат от обманутых дольщиков. Фото опубликовали в телеграм-канале «Пермская тележка». Огромный плакат с надписью «Обманутый дольщик гордое наследие Пермского края» расположен на здании на Старцево 143 в микрорайоне Юбилейный. Как пишут авторы фотографии в телеграм-канале, цитирую, «На протяжении четырех лет дольчики не наблюдают никакой активности по продолжению строительства жилого дома. Все это время объект готов лишь наполовину». Еще в 2019 году застройщик заявил, что средств на окончание дома пока нет. Годы идут, а денег все нет. Конец цитаты. Дом строила компания Камская долина. 19-этажные здания должны были сдать в 2017 году, потом сроки сдвинули. Товарищ, вот оно наглядное доказательство того, что эффективным собственникам нет дела до того, что тебе есть и где тебе жить. Единственное, что волнует их умы, сколько из твоего кошелька можно еще выудить. Средняя цена на анальгин российского производства в июне выросла на 26,5% относительно того же месяца год назад. Это следует из данных единой межведомственной информационной системы. Теперь 10 таблеток дозировкой 500 мг обойдутся в 17 рублей. В июне 2019 года цена такой пачки была в среднем 14 рублей. Пока наемные работники работают в хоте лица, добывая деньги на выживание себя и своей семьи, Буржуи продолжают вести классовую борьбу ежедневно, ежечасно и ежеминутно, повышая цены и понижая зарплату. Прорыва в развитии российской промышленности, которого требуют майские указы президента Владимира Путина, не происходит. Об этом заявил в среду глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Цитирую. «Очевидно, что прорыва в промышленности нет ни по каким отраслям, по государственным программам и НАС-проектам переносятся показатели и сроки выполнения. Счетная палата отмечает отсутствие стратегии, с которой нужно согласовать все программы и нормативные документы в сфере промышленности и торговли. Экспорт падает в сфере станкостроения, рынок обеспечивается только на 20% поставками отечественных предприятий. Тяжелая доступность средств. Конец цитаты. Уничтожение советской промышленности было умышленным шагом на пути первичного накопления капитала. В наши же дни, когда российская буржуазия прекрасно кормится за счет продажи сырьевых ресурсов, о восстановлении промышленности не может быть и речи. Сотрудники Сбербанка изучили динамику зарплатных начислений во время карантина и самоизоляции и пришли к выводу, что с марта по май зарплаты упали в отраслях, на которые приходится 75% занятых в экономике. По данным банка, доходы сократились у половины их зарплатных клиентов, а у каждого пятого они упали более чем на 30%. В среднем за март-май 2020 года объем фонда оплаты труда сократился на 4% по сравнению с трендом 2020 года. В апреле зарплаты сократились на 6%, а в мае они упали на 7,6%. Цены растут, зарплаты падают. И только ты, товарищ, способен побороть эту тенденцию. Вступай в борьбу за установление социализма, пиши на почту в описании